Всем привет-привет! Вы на канале вот ГСН и в сегодняшнем видео будем говорить о танках, которые отличаются. Отличаются абсолютно полностью всем и если мы все считаем, что могильщик имеет какую-то странную внешность, что лекан абсолютно ни на кого не похож и является абсолютно уникальной машиной у нас конкретно в игре, то, ребят, бывают такие игры, в которых танки все уникальные и все имеют какой-то абсолютно нестандартный вид. Внимание, знакомьтесь, Танки Онлайн Так называемая альтернатива нашим танкам Есть еще ряд игр, которые безусловно похожи на нашу игру И мы потихонечку начинаем искать альтернативу тогда, когда наши нам немножко поднадоедает. Понятное дело, что играть постоянно в одну и ту же игру становится порой, ну, немножко скучновато Ему хочется куда-нибудь отвлечься И вот в свое время для меня Танки Онлайн стали такой игрой Я дослужился в этой игре, а тут огромное количество званий игра построена абсолютно не по тому принципу как у нас, у нас есть 10 уровней танков Плюс есть премиумные коллекционные машины На соответствующем уровне Здесь же в игре вы развиваете Отдельно башню, отдельно пушку Отдельно какие-то там навыки и понты Короче, вы развиваетесь в разных направлениях и здесь есть огромное количество званий, которые зависят от того, сколько боев и с какими результатами вы отыграли и все это суммируется. Так вот, для понимающих в этой игре я дослужился до звания Генералиссимуса, это было действительно очень круто и тогда еще вот этого звания легенда не существовало, его добавили потом, когда много игроков дошло до звания Генералиссимуса. Ладно, это маленькое отступление. Я не играл в эту игру, но по моим подсчетам, наверное, лет 6 уже. Я просто не заходил в нее, и, к сожалению, единственный аккаунт, который я реально смог открыть, вспомнить от него там пароли, как он называется, это есть вот этот ак, на котором звание у меня бригадиром. Так, возвращаемся, смотрим ради интереса. Хуис бригадир, это вот здесь вот. Короче говоря, ну, тут еще до Генералиссимуса было пахать и пахать, но огромное количество званий было уже пройдено. От своего основного аккаунта, к сожалению, я парольчик не подобрал. Что касается самой игры, то здесь, ну, реально какая-то чудо все машины отличаются друг от друга каким-то странным внешним видом. Все какие-то нестандартные абсолютно. Нет вообще ничего схожего с нашей игрой. Некоторые вроде бы пушки где-то как-то повторяются. Там, по-моему, вот этот Гром, он просто снарядами стреляет. Тут есть Изида, которая высасывает силы из ваших соперников, либо добавляет хпшки вашим союзникам, есть фриз, который замораживает, если я правильно помню, есть огнемет, который жжет всех пламенем, есть смоки, но я не помню, что он там делает, по-моему, просто стреляет какая-то такая слабенькая пушечка. Подобавляли кучу всего, чего я реально не застал. Я помню, что я любил брать вот этот вот корпус, брать вот этого вот а, как он там, шафт Это типа снайперка такая себе в игре И заходить на ней в бой Сейчас попробуем это сделать Ребят, 6 лет не играл в эту игру И это видео абсолютно не реклама танкам онлайн Это просто констатация факта того, что есть такая игра Альтернатива Вау, тут еще и подобавляли Быстрый бой, режимы Ну, наверное, быстрый бой, правильно, ребят? Че нам Времени-то у нас не так уж и много Поиск битвы Раньше было все проще Раньше ты просто нажимал там, у тебя выпадал список а, битв, которые сейчас происходят Заходил туда, если у тебя было свободное место там В одну из команд И там воевал Некоторые бои длились по 6-8 по часов, ребят И... При этом всем, боже мой, как все неудобно, и при этом всем мы играли по 6, по 8 часов, и у нас в игре есть совзводные, в этой игре совзводных нет. Но ты можешь со своим дружбаном, кстати, управление мышью здесь нет в игре, ребят. Поэтому будьте готовы к тому, что если вдруг захотите попробовать, это вам не то же самое. Вот эта точка, это прицел. Э вот единственное, что башня вправо-влево поворачивается отдельными клавишами. Блин, капец, как неудобно. Выстрел, если я не ошибаюсь, это был пробел всегда. Но, по-моему, можно было поменять. Так, смотрим. ай яй яй яй, -яй что делать, что делать? Так, целимся в него. О, просто капец. Я реально пока ничего не понимаю, что происходит. Помню только, что мы в свое время... Э с моим напарником, я бы так его назвал Играли по 6, по 8 часов Один бой И было такое, что я его кормил <смех> Реально кормил его с ложки Потому что а, у меня Был перерыв А у него перерыва не было И ему надо было доигрывать Если ты не играешь там какое-то время Минуту или две ты в бою бездействуешь То тебя тупо выбрасывает из боя Обнуляются твои результаты Ну и представьте себе, вы проиграли там 8 часов и, и, и выйти из боя, ничего не вынести оттуда, ну, понятное дело, очень грустно. Поэтому приходилось, да, ребят, кормить его реально с ложечки, потому что кушатки сильно хотелось. Так. Блин, ну, ребят, ну, серьезно, я вот вообще не понимаю, что происходит. Что это за чума? Какие-то контейнеры падают с неба на каких-то парашютах... Э я не понимаю, кто куда едет, кто чем занимается. Я реально даже не понимаю, что мне делать надо. Я плюс-минус понимаю, что мне надо в кого-то стрелять. Это я понял. А как, а как снять прицел? Ну, меньше, как сделать? Так, я почти в него попал. Зато в меня попали четко. Блин, реально, бред. Это вообще летающая фигня какая-то. Вы знаете, ребят, альтернатива это, конечно, не назовешь абсолютно. Если в нашей игре ты, а, ну, как-то понимаешь тактику какую-то там, стратегию, если как-то вырисовывается в команде какое-то взаимное понимание, кто куда едет, то мне кажется, что здесь едут все, кто куда не лень, собирают какие-то контейнеры непонятно зачем, куда их применять. Ну, хорошо. А, у меня перезарядка. Так, сейчас я... Сейчас, секунду, секунду. Так, давай. Ну. Я даже в него попал. Я в него попал, я ему урон нанес. Нифига себе. Дроны какие-то летают. Я путаюсь в управлении. Да мне бы хоть понять, что делать надо. Йокараны, ты бабай. А! Ага. Я еще и медленный капец. Не, ну, мамонт, он всегда был медленным, это я точно помню. Но раньше на шафте, на этом с мамонтом корпусом, ты становился себе спокойно, стоял, отстреливал... Про... Что это было? Кто? Как тут от башни вообще отыгрывать можно, нельзя, или здесь вообще нет... По-моему, здесь понятия брони, в принципе, нет в игре. Здесь, по-моему, просто заряд, хп у тебя есть... И он зависит от того, на каком корпусе ты играешь. Так, если я правильно помню, то Escape, да, можно выйти в гараж на пару секунд для того, чтобы что-то заменить. А, я хочу попробовать летающую вот эту штуку... А, ее купить надо, у меня не за что... А, у меня есть за что? Так. А, ну ладно, хорошо, окей, покупаем. У меня там, оказывается, еще и кристаллы какие-то были. И, и, наверное, имеет смысл пушку поменять. Что такое гаусс? Вот это я знаю типа артиллерия в игре. Вот это страйкер рикошет. Рикошета помню. Рикошет, да, стреляет огненными шарами, если я не ошибаюсь. Ну и что? Что такое? Бум. Что то Почему? Все нормально, я здесь. Кто меня завалил? Или это так просто, типа, чтобы было? о какая штука вообще, Бомбей! Кто там хает что-то в нашей игре? А вправо-влево, ребят, тут вообще, короче, нет. Или я не понимаю, как это... Что... А как они... Как они ездят вообще? А, вы поняли? То есть, получается, в целом ты не можешь управлять вправо-влево. Единственное, чем ты можешь управлять вправо-влево, это, походу, вот этой пушкой. Ой, в смысле, вот этим танком, который... Левитирует в воздухе Ребят, напишите свое мнение По поводу того, насколько данная игра Является альтернативой Нашим ребят Любимым Блицу Танком Блиц Либо вот Блиц не имеет значения Игра-то в принципе та же самая Ну реально Я сейчас альтернативы вообще никакой не ощущаю Может чисто зайти там Дурью какой-то помается Единственное, что радует, ребят, что в эту игру Можно играть, не устанавливая Ее на... Блин, да как же На тебе летать-то в конце концов Как они меня находят и убивают Я не понимаю Не, ребят, серьезно Это, короче, выше моего понимания Может мы когда-нибудь вернемся еще к этому Вопросу, но, по-моему, на сегодня С меня реально хватит Друзья мои, пишите в комментариях, какие альтернативы нашей с вами игре вы знаете. Обязательно делитесь своим мнением, что еще стоит попробовать, если вдруг все КБЗ и БЗ ты уже выполнил и хочется немножечко отвлечься на что-нибудь другое. Я лучше возьму Т-77 и пойду на нем пострадаю, чем продолжу играть вот в это вот. Ну, как-то так, ребят. Пишите свои мнения в комментариях. Жду вас всех на канале. Подписывайтесь на канал, если вы за фановые видео, а не только за обычные обзоры. Пускай даже качественные и честные на технику и танки у нас в игре. Наша игра все-таки, ребят, продолжает для меня быть лучшей. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. Не обязательно спокойствия. Пока-пока.